Так, друзья, следующий сегмент э, мировых финансовых рынков это товарно-сыревой рынок. Товарно-сыревой рынок. Commodities. Вот я хотел вам задать, какие товары, какое сырье. А, тут уже все написано, да? Это энергоресурсы, цветные драгоценные металлы, сельскохозяйственная продукция, мягкоколониальные товары, да все что угодно. Почему мягко мягкоколониальные товары, кто знает? Потому что это товары, которые экспортируются из бывших стран колоний. Как правило, это хлопок, кофе и так далее. Но на товарно сырьевом рынке вы физически ничего не покупаете. То есть вам не привезут домой мешок хлопка, да, вот обрабатывая, или кофе, там мали, да, или я не знаю. Баррель нефти не привезут. Нет. Пачку кофе можно привезти. Ну, кофе, пачечку можно, <с да. Я могу вам. Смотрите, на самом деле, рынок коммодитис это прежде всего рынок фьючерсов. Давайте мы введем определение фьючерса. Фьючерс это контракт на поставку товаров в будущем на определенную дату фиксированным объемом и ценой. Фьючерсы для контракт на поставку товара в будущем на определенную дату, фиксированную объемом и ценой. Кстати, все условия уже заранее оговорены. В этом определении как раз-таки раскрывается смысл. Да? Мы зарабатываем на разнице стоимости этих товаров. Прежде всего, нас будет интересовать два фьючерса, которые влияют вообще на все, на всю экономику. На какие изменения цены, на какие товары влечет за собой изменение валютных курсов? Давайте так поставлю есть. вопрос. Нефть, конечно же. Дальше золото, что? Есть. Золото. И вот на этом можно тормознуть. Нефть и золото. Платина. Пшеничная, к сожалению, нет. Только в аграрных, в аграрных странах. Я помню, на Кубе в 2013 году очень сильно подешевел сахар тростник, сахарный тростник и у них прям был упадок экономики потому что из-за него абсолютно вообще все делается, да начиная от домов там, да, заканчивая ромом, да, вкуснейшим, соответственно вот там изменения на такие вот вещи, да, сельскохозяйственные оно, конечно же, прям очень сильно ударило по экономике, но ну, вроде как справились смотрите, следующий вопрос к вам, да, у нас интерактив если нет, друзья, вот если нефть скажем, бренд, да, подорожает. Бренд подорожает. То с долларом что будет? Упадет. Упадет. Упадет. О, ну, смотрите, полярное мнение. А давайте я вам расскажу, как есть. На самом деле сейчас, если нефть дорожает, то американский доллар тоже дорожает, друзья. Если бы мы с вами вернулись на 5 лет назад, то да, действительно, был бы... Реализован факт, что когда нефть дорожает, американский доллар дешевеет. На тот момент американцы импортировали нефть 70%. И только 30% нефти им было достаточно для рынка собственного потребления. Да? Но сейчас, если вы обратите внимание на э, стран экспортеров, да, э, то Америка входит в тройку стран-лидеров э, по мировой добыче можете себе представить да эти данные за 2014 год но сейчас то же самое ничего не поменялось они также она также входит в тройку стран лидеров по добыче нефти и Друзья, раньше, конечно, ситуация была обратная. 70% нефти им приходилось импортировать, но ситуация очень сильно изменилась. Они научились достаточно дешево добывать сланцевую нефть. Себестоимость сланцевой нефти для них составляет 30 долларов за баррель. Сейчас цены достаточно высокие, да? Там 72 доллара за баррель, если я не ошибаюсь. Вот. и Выгодно добывать и сланцевую нефть, и товарные... И запасы нефти э, в Америке растут. И, соответственно, прямая корреляционная зависимость. Нефть дорожает, американский доллар тоже дорожает. Нужно много рассказывать про нефть вообще. Э, очень много интересных тем. И это такой животрепещущий вопрос, потому что торговля... Э, у нас буквально есть открытая позиция да, по нефти э, сейчас. Мы думаем, что она корректируется на продажу. Вот, но это в индивидуальном порядке, ребята, мы с вами рассмотрим. Следующий момент. Если золото. Тут интереснее, да? Если золото дорожает. То что будет с американским долларом? Точно? Ну хорошо, вопрос, почему, да? Почему это происходит? Ну хорошо, давайте я вам расскажу. Тут исторически небольшой должен быть очерк. Все верно, падает. Это традиционно является актив убежища. Да? Почему? Вот раньше, еще в начале 20 века, британцы хотели привести к золотому стандарту фунт до Второй мировой войны. А по итогам Второй мировой войны на бреттон соглашении в местечке бреттон в Америке было создано соглашение, что появился новый золотой стандарт. Тройская унция теперь стоила определенное фиксированное количество Американских долларов. И можно было расплачиваться как весом, золотом, так и американскими бумажками. И в 1972 году Шарль Голь попросил вернуть гос часть государственного долга э, Франции э, не бумажками, а золотом. Этот государственный долг был достаточно большим. И тогда, именно тогда, в тот момент, оказалось, американцы почувствовали, что да, на самом деле золотой стандарт, он существует номинально. И уже в 73-м году на международной Ямайской конференции этот золотой стандарт отменили, сделали э, свободно плавающими курсы валюты. И тогда именно родился валютный рынок в том виде, который есть сейчас. То есть можно свободно покупать, продавать валюты, да, не... Э, путем совершения операции в интернете, да, ну хотя бы по телефону, вот. И с тех пор, традиционно, если инвесторы не уверены в том, какие перспективы ждут основные валюты, евро, там, доллар и так далее, ну прежде всего доллар, потому что через доллар конвертируются все остальные валюты, они вкладываются в валюты, валюты убежища или другие сырьевые активы убежища. Вот золото у нас Будет дорожать, если американский доллар будет дешеветь. И наоборот. Ну а какие есть валюты убежище, кто знает? Да? Такая тихая гава. Но традиционно э, валютой Фитерский. убежища являются иены. Да, если инвесторы не уверены в перспективах основных валют, они покупают э, иены. О, Следующий сегмент, друзья, фондовый рынок Да, мы с вами сейчас пробегаемся обзор Об этих всех вещах Но наша задача понять Как вот эти сигналы, триггеры Которые мы получаем рыночные Влияют на изменение курс валют Потому что валюты это самый ликвидный инструмент Валюта то, что мы сейчас вот пользуемся Чем мы расплачиваемся и так далее Фондовый рынок Фондовый рынок это рынок прежде всего Друзья, акций Давайте введем определение акции, Что такое акции? Акции это ценная бумага Выпускаем на неопределенный срок обращения и дающая право ее владельцу на… На что? Давайте поговорим с вами, что можно, можно с акциями делать. На право собственности. Верно. На что еще? Что можно с акциями делать? Продавание. Покупать, продавать. Это очень такая живая тема, потому что мы делаем это буквально каждый день. И я хочу вам привести пример, недавно такой яркий, да, с падением акций компании Boeing. Вы тоже были свидетелями ситуации, когда впервые, не впервые, а второй раз за полгода разбивался самолет Boeing 737 Max, да, и признали, что там какие-то конструктивные недочеты, которые требуют отзыва всех этих самолетов и исправления этих недочетов. Так вот, что произошло с акциями компании Boeing. Вот, смотрите, друзья, Boeing неуклонно рос. Все было прекрасно с этой компанией. Вместе с Airbus они росли, росли, росли, росли. И э, не предвиделось даже коррекции. Но в определенный момент вот с таким вот мощным гэпом, это произошло у нас с 11 марта, да? да? 11 марта произошел такой вот серьезнейший разрыв, и уже на премаркете была информация о том, что Boeing откроется совершенно по новым для себя котировкам. Что мы сделали? Буквально с открытием Америки мы купили Boeing, потому что понимали, что рынок уже учел все эти особенности и все... Уже, как и говорится, да, цена учитывает все, да? Уже учел весь информационный фон. Мы купили на коррекции, а потом продали, когда поняли, что гэп покрыт не будет. И заработали на покупке и на продаже одновременно. И это были очень хорошие сделки. Да, Евгений? Ну да, только на продажу минимальным объемом 380 долларов вышло. Ну, это у тебя... <смех> Столько вышло <смех> это, это у всех Это у всех, кто торговал минимальным объемом Да, да, да это, Что? Ну, Соответственно, 10 контрактов на FX Pro да, да, По тейк-профиту да. закрылось У всех так было да, там, там контрактная система, это отдельно, да, у разных брокеров разные системы, есть лотажные, есть контрактная системы, но это такой вот момент. Я сказал слово gap, ребята, кто не знает, что такое гэп, это вот разрыв, видите, между свечками, да, существует разрыв, и вот он, рынок обычно всегда стремится к балансу, к равновесию, стремится покрывать эти, эти разрывы как можно быстрее, но этого не произошло, и понятно, что Boeing сейчас торгуется в новой для себя реальности, при этом Airbus дальше продолжал расти, потому что это крупнейший ну такие компании антагонисты конкуренты да и часть рынка мгновенно ушла к airbus идем дальше с вами проговаривали о том на что дает право акция на долю на собственность на спекуляцию на долю собственности компании при ее ликвидации точно так же дает акции возможность на что еще на дивиденды конечно можно получать определенный процент в определенные расчетные периоды. А где торгуются акции крупнейших компаний? Как называются эти места? Биржи! Все верно, биржи существуют уже очень давно. Какие самые крупнейшие биржи? Где они находятся? Давайте так проще, географически. В Нью-Йорке, в Америке. Uh, nice Ever Next uh, была образована в 2007 году, но, ну, естественно, она была раньше, Nice, образована, а uh, современное название Nice Ever Next она была образована в 2007 году, после покупки европейской биржи. И э, капитализация этой биржи, чтобы вы понимали, какие средства там вращаются, 28,3 триллиона долларов. 28,3 триллиона долларов. Вторая биржа э, по деньгам какая? NASDAQ. Нет, NASDAQ. Она тоже находится... Тоже находится в Нью-Йорке, тоже находится в Америке. Ее капитализация, конечно, значительно ниже. 6,8 триллионов долларов. Но, ребята, это триллионы долларов. Это даже не миллиарды. Да? Можете сейчас вот немножко так сопоставить. да? Третья биржа какая? Токийская. Токийская фондовая биржа. 4,8 триллиона долларов, там торгуются акции крупнейших автопроизводителей, Toyota, Mitsubishi, технологических гигантов типа Sony и так далее. Вот. Ну, как вы понимаете, московская биржа не входит даже в десятку. И когда мы говорим, что наши ракеты и духовные скрепы там позволяют нам быть державой, мы слегка лукавим. Совсем немножко. Потому что все деньги мира, они находятся там. Да, ну и вот на третьем месте Япония. Да. Также в пятерку входит Шанхай, шанхайская фондовая биржа. Наверняка вы слышали такое понятие, как фондовые индексы. Индекс Доу Джонса, слышали? Индекс Микмака, слышали? <свят> <свят> <свят> Нет, это, не, это не, не смешно, это действительно так, есть, э, с 60-х годов повелось, что изменение стоимости бигмака э, влияет на э, американскую экономику и может быть индикатором этого, да, вы я, я, без шуток загуглите индекс бигмака, есть такое. Но вернемся к индексу Доу Джонса. Что такое индекс Доу Джонса? Американский державик, финансист Чарльз Гендри Доу придумал, что, оказывается, можно оценивать экономическое состояние страны вот в текущий момент времени, взяв по одной акции от 30 крупнейших компаний, сложив их вместе и разделив на 30. Что получается? Определенное среднее арифметическое значение. Я помню, когда я начинал свой трейдерский путь, индекс Доу Джонса стоил там 11 или 10 тысяч пунктов um, этот индекс а сейчас он ребята, кто мне скажет 26, 26, 26. 26 копейками почему? потому что мы торгуем по этому индексу мы, конечно уже мы знаем сколько он стоит Dow Jones Industrial Average DJIA Industrial Average это промышленная средняя раньше в Dow Jones входило 30 крупнейших именно промышленных компаний сейчас просто 30 крупнейших компаний и если нам говорят, что индекс Доу Джонса будет, Андрей, на открытии понедельничной сессии 27 тысяч пунктов, это хорошо или плохо? Ну, за счет того, что стоят продажи не очень, да? Так, ну хорошо, допустим, если вот он вырос на 27 тысяч пунктов, да нет, там вроде как новости, что все плохие все новости, куча плохих новостей, по одному строительства, запасами и всего остального. Да, Да, да, да. Допустим, что будет с американским долларом? Вот вырос индекс Доу расти будет или падать? 30 крупнейших компаний, какой страны? Америки, да, конечно. Больше рабочих мест создают, значит, значит, все хорошо, развиваются компании и так далее. Какие есть еще крупные фондовые индексы? Есть фондовый индекс DAX 30. А DAX 30 это где вообще? Германия. А? Германия. Германия, да. Или э, в, у разных брокеров Germany 30 пишет. 30 крупнейших э, компаний Германии. Валюта, если... Евро что будет делать, если вырастет индекс DAX? Евро вырастет. да. Тут прямая корреляционная зависимость. Здесь нужно сделать небольшую сноску при условии, что не будет дополнительного информационного фона. Выступление Марио Драги э, и каких-то других дополнительных макроэкономических показателей, которые могут повлиять вот на разноход вот индексов и валют. Такое тоже бывает. И здесь нужно просто уже... Ну, дополнительно надо с вами изучать всю информацию. Какие есть фондовые индексы крупные еще? Есть индекс Nikkei. Nikkei. 225 компаний объединяет. Это что? Более. Индекс, Конечно, да. Japanese Yen, JPY. Будет расти, если индекс Nikkei тоже... Вырос. Ну и вот фондовых индексов достаточно много на самом деле. У каждой страны практически он присутствует крупный. Да? Вот у Франции это Франц 40. 40 компаний, у Великобритании UK 100, да? соответственно 100 крупнейших компаний. И вот коллекционной зависимости, если опять-таки нет сложного информационного фона, они будут вот такие прямые.